Эх, здравствуйте, дармояды. На да, сегодня у нас день конституции Республики Беларусь. Вот только ничего конституционного вокруг не происходит. Если так и дальше пойдет, то скоро мы окажемся просто в Северной Корее. А знаете что? Вы никогда не мечтали оказаться в будущем. Так я вам могу помочь. Смотрите. И. Новости в студии Ирина Рамбальская. Здравствуйте. Зарплата белорусских педагогов в ближайшие годы должна вырасти вдвое. Такую задачу поставил сегодня наш президент во время рабочей поездки в Слуцкий район. Главе государства доложили о социально-экономической ситуации в регионе и реализации инвестиционного проекта по строительству дрожжевого завода. Это совместный с немецкими инвесторами проект «Экологически чистое производство» с самыми передовыми технологиями. Производительность до 25 тысяч тонн дрожжей в год, половина продукции рассчитана на экспорт, в том числе в страны Евросоюза. Основная часть работников, местные жители с ростом производительности растет и зарплата. Касаясь оплаты труда в целом по стране, президент потребовал в первую очередь обеспечить достойный доход некоторых категорий работников в бюджетной сферы с невысокой зарплатой. Надо за пятилетку в будущее и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня но остался главным звеном на селе. Я знаю, тенденция сейчас уже пошла обратно. Знаю некоторых лично, которые ушли на хорошую зарплату, а сегодня готовы вернуться обратно в школу на более низкую. Почему? Потому что отпуска приличная, свобода определенная. В школе отработал, ну, считай, до 15-16 часов это основная нагрузка. И ты свободен. Но зарплата низкая и в культуре, в социальном обеспечении, поэтому хоть понемножку, чтобы они понимали, что мы сразу одним махом не увеличим зарплату в два раза и так далее. Но потихоньку эти вот этот вот низ подвал надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти тысячу рублей заработной платы. Дружно поблагодарим товарища Ким Чен Лу за обещание светлого будущего, хотя, конечно, оно вряд ли сбудется, но да ладно, тысяча рублей для нянечка-воспитательницы, это ж очень и очень даже неплохо, жаль только что неправда. А вот то, что правда, так это увеличение расходов на охрану нашего президента. Вот так вот, променял, так сказать, учителей на свою охрану. Еще 23 ноября 2017 года Слонимская газета написала о том, что в соответствии с проектом закона о республиканском бюджете на 2018 год, который приняла Палата представителей и одобрил Совет Республики, угу, наши, так сказать, депутаты народные, на охрану. Главы государства планируется выделить 12,1 миллиона долларов, как подсчитала радио Свободы, а это на 13 процентов больше, чем в прошлом году. Для сравнения на охрану Трампа тратится 6,6 ,6 миллиона долларов. А охранять там есть чего? Посмотрите сами. И, кстати, да, Трамп, между прочим, не жмется и показывает, как он живет. Да, смотрите, шикарный пентхаус. Ну, ну и чего? У него как бы деньги есть, он же бизнесмен. А Лукашенко. Вот последние фотографии, которые демонстрируют его жизнь, так сказать. К сожалению. Из-за дел пока нет возможности серьезно подойти к созданию выпусков, но надеюсь, что до дня воли успею выпустить еще одну серию шоу Серого Кота на следующей неделе, скорее всего. Там будет уже выпуск подлиннее и поговорим посерьезнее, а этот такой получился как бы проходной. В общем, ладно, на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, ставьте лайк и пишите в комментариях свое мнение, предлагайте темы, возможные темы, которые вас интересуют, которые я бы смог обсудить. Ну все.